Всем привет! Недавно, ставшая мамой во второй раз, певица Кетти Топурья поделилась с поклонниками роликом, на котором показала подросшую дочь от предыдущего брака. На странице в Инстаграм Кетти разместила домашнее видео, на котором Оливия дурачится рядом со звездной мамочкой. На просторах сети сошлись во мнении, что девочка растет просто красавицей, похожей на родительницу, причем не только внешне, но и характером. Так. Это такая походка, ты модель? Да. Здравствуйте, женщина. Здравствуйте. А, вы что, такая красивая. Кто у тебя приехал? Ай, извините. О, господи, боже мой. Вот это муж. О, господи, боже мой. Вот это муж.